61 вопрос. Ну, мы должны понимать, что первый вопрос займет минимум половину заседания, это два часа, будет отчитываться министр сельского хозяйства. И здесь у нас есть четко выработанная позиция, которую доложит Владимир Иванович Кашин, автор и разработчик двух программ, которые сегодня, к сожалению, финансируются всего на 20%. Кроме того, у нас будет 10 законов третьего чтения, среди которых, с нашей точки зрения, это закон о публичной власти главный. И чуть позже Юрий Петрович доложит нашу позицию. И 16 законов у нас по упрощенной программе и 14 законов второго чтения. В принципе, мы... Считаем, что, наверное, сегодня где-то вот они как раз и будут рассмотрены, а закону первого чтения, если будет там 3-4 рассмотрено, то это хорошо. То есть, как всегда, завышенная повестка дня. Ну, вчера вы знаете, что у нас в Государственной Думе Татьяна Алексеевна Голикова проводила встречи с фракциями. Нас крайне возмутили сюжеты которые вы выдали по итогам наших брифингов, мы считаем, что это недопустимо. Вчера состоялось достаточно знаковое и важное событие в преддверии обсуждения резонансного закона так называемых QR-кодов. И вице-премьер Голикова министр Мурашко и руководитель Роспотребнадзора провели встречи со всеми фракциями Государственной Думы, в том числе и с фракцией КПРФ, в котором состоялся принципиальный и очень важный разговор, отражающий позицию большого числа избирателей, в том числе и избирателей Единой России. О чем лидер партии, лидер фракции Геннадий Андреевич Зюганов доложил именно на этой площадке о нашей позиции? В вечерней программе «Время», которое претендует на статус информационный и итоговый, был показан пятиминутный сюжет о встрече этих инициаторов этого закона с фракциями. Было, из них 4,5 минуты было представлено хвалебным одом позиции «Единой России». 15 секунд было представлено позиции ЛДПР в виде выступления Жириновского, 10 секунд было представлено господину Нечаеву и позиции фракции Новых людей, и ни слова, ни намека о встрече оппозиции фракции КПРФ и справедливой России. В данном случае... Информационную службу Первого канала возглавляет Кирилл Алексеевич Клеменов, профессионал высочайшего уровня. У него муха не пролетит в информационном поле Первого канала без его ведома. В данном случае пролетела не просто муха, а пролетела ворона цензуры, целью которой было вычистить полностью позицию фракции КПРФ и Справедливой России из сюжета. Мы считаем... Мы рассматриваем два варианта. Первый – это личное распоряжение господина Клеменова убрать позицию фракции из представленного сюжета. И в таком случае мы тогда хотим получить объяснение, на основании чего на государственном канале включается элементы цензуры и вольности такого рода. Либо, либо второй вариант – это личный факультатив Корреспондента Бирдера Кочеткова В таком случае, если он это сделал Без ведомого руководства Первого канала Тогда, тогда мы рассчитываем получить Объяснение оценки данного Журналиста, а при службы Государственной Думы Рассмотреть тогда вообще целесообразность дальнейшей аккредитации Более того, эти ответы мы ждем от Первого канала Не только руководству фракции КПРФ Справедливой России Но и председатель Государственной Думы Володин, который неоднократно заявлял О, том, о необходимости объективного, открытого освещения работы парламента. Сегодня же будет направлены официальные письма в адрес руководства Первого канала. Мы рассчитываем оперативно получить на это ответ. Мы не поддерживаем законопроект во всех трех чтениях. И самой главной проблемой публичной власти на субъектовом уровне является отчуждение личности от государства. И закон не сделал, законопроект не сделал ничего для того, чтобы эту проблему решить. Я обращаю внимание на то, что мы выезжаем регулярно в субъекты, бываем в городах и в деревнях. И, к сожалению, знаем, что народ просто-напросто ненавидит власть. Причем любую власть, неважно, кто это, Единая Россия, коммунисты, ЛДПровцы или справедливоросы, народ ненавидит власть. И об этом, кстати говоря, знает и председатель Думы. Он когда бывает в Саратове, общается, надо отдать ему должное время от времени с народом, и народ высказывает напрямую ему свое отношение к власти. Так вот, власть, вот, вот законопроект вместе, вместо того, чтобы приблизить народ к власти, а власть к народу, он ничего не сделал в этой части, он только еще более выстроил более, он выстроил еще более жесткую систему управления Российской Федерации. Дого ничего сделано не было. И э, на сегодня вот этот законопроект похоронил три надежды оппозиционеров, в том числе и коммунистов. Во-первых, это надежда на то, что Россия все-таки продвинется по пути демократизации. Я обращаю внимание, что за последние 20 лет у нас не было принято ни одного закона, который был бы направлен на демократизацию нашего общества. Ни одного он не было законный, ни одной нормы, ни одного правила за 20 лет. И... Э, ну, я, прежде всего, обращаю внимание на то, что мы вот в ходе обсуждения этого законопроекта предлагали сделать, обеспечить, включить в закон право депутатов всех уровней на свободные встречи с избирателями. Не где-то во дворах, не где-то, так сказать, в каких-то местах, которые отведены на окраинах поселков и городов, а там, где это удобно. Но при этом депутат, конечно же, должен нести ответственность за всякого рода нарушения общественного порядка, за другие нарушения, если, когда, которые при этом случаются. Но этого сделано не было, это было проигнорировано, это, так сказать, не было пропущено, к сожалению. Значит, законопроект установил упрощенный порядок розыска, роспуска, извините, роспуска законодательных собраний областного уровня. Далее... Власть на уровне областей была поставлена в жесткие рамки. По существу зарегламентирована ее деятельность от А до Я. Вторая надежда, это надежда на то, что институт губернаторства станет в России авторитетным звеном, который будет связывать федеральную власть и власть субъектов. Но сделано так, что... Губернатор служит теперь не народу, а служит исключительно федеральной власти, в том числе и президенту. Прежде всего, обращаю внимание, что в законе остается муниципальный фильтр при выборе, при, при, при, при проведении выборов э, губернаторов. Э, Выброшены из закона правила о том, что президент может проводить консультации с политическими партиями в, в том случае, когда политическая партия выдвигает того или иного кандидата в губернаторы, установлено правило, в соответствии с которым президент может уволить, отстранить от должности губернатора с утратой доверия без какой-либо мотивации. Мы полагали и полагаем, что все-таки для того, чтобы уволить и с утратой доверия губернатора, надо либо какие-то коррупционные мотивы разыскать, увидеть в его деятельности, либо, так сказать, либо получить сведения о том, что он просто-напросто отказывается выполнять свои профессиональные обязанности. Но ничего нет. Вот не понравился цвет глаз, и можно взять его и отстранить от должности. Ничего другого. Ну и мы полагали и полагаем, что необходимо установить правила, в соответствии с которым губернатор, избранный народом, мог быть отозван народом, но институт отзыва внедрить не захотели, сказали, да, вот эта норма, не будет работать, вот и все, вот тебе все. В советское время существовал этот институт и достаточно эффективно работал, все было в порядке. Ну и третья надежда, которая тоже самое исчезла, это надежда на то, что споры между органами власти, в первую очередь между Федерацией и, значит, властью субъектов, субъектовой властью, будет, будут разрешаться на паритетных началах и, в первую очередь, через использование судебных процедур. Я имею в виду Конституционный суд, Верховный суд Российской Федерации, тем более, что в законе о Конституционном суде прописано правило, в соответствии с которым такие споры могут решаться этим судом. Но после того, как в 2020 году у нас, значит, Статус Конституционного суда по Конституции 2020 года стал принижаться, соответственно, его полномочия стали потихонечку перетекать в Государственный совет. Вот сейчас мы видим по этому закону, что теперь споры между властями, в том числе между федеральной властью и областной властью, может быть решен в Конституционном суде, то есть по существу может быть решен президентом. Мы говорим, что это ненормально, что споры решается исполнительной властью. А нам говорят, да ничего страшного, потом ведь он может, губернатор, который спорит с федеральной властью, он ведь может потом обратить, обратиться якобы в Конституционный суд. Ну, уважаемые коллеги, но ну кто же пойдет в Конституционный суд после того, как решение принял президент? Конечно, этого не случится. Это вызывает у нас искреннее сожаление. Ну и выживает сожаление, что главным... Доводом у партии большинства, у авторов законопроекта, был тезис о том, что при советах все было еще хуже. Спасибо. Ну, здесь Юрий Петрович, вероятно, оговорился. Почему? Потому что это надежды были избирателей наиболее активных, а не оппозиционеров. Почему? Потому что ну, по-другому-то власть нельзя менять. Можно винтовкой или бюллетенем. Поэтому в данной ситуации мы считаем, что закон еще больше ухудшает положение избирателей и нарушает статью Конституции, которая говорит, что у нас главным в власти является все же народ, который свою волю выражает на выборах. Спасибо вам большое и желаю вам закон об информировании избирателей все же выполнять и равноправие соблюдать. Спасибо вам.